Вот это мне нравятся дома, как сундук какой-то. Вот эти вот посмотри. Вот это старые деньги типичные. Смотри, какой въезд, как объездная группа сделана, да? Как во Франции. Напоминает что-то. Смотри, под камерой сейчас нас заштопают русские нас. Да нет, можно, конечно. Даже нужно. Не видно вообще на фотографии было Синий какой-то, вратительный дом, смотри, <соединяющие> <соединяющие> Такие беженцы, хохляцкие. <соединяющие> Денис. Денис. Денис. Денис. Денис. Денис. Иди сюда. Ну, пошли, пошли, что-то встало там. Здравствуйте. Вот она поздоровалась. Да? Мы тоже рады ее видеть. Какая погода хорошая, хоть пройтись. Вы можете в лес войти и кольцо сделать. Выйдите туда. А куда мы выйдем, кстати? Где все гуляют. А Можно на не песчаную знаю. улицу выйти. А в ту Можно сторону ити к башке туда да а как Обход здесь вот. я не знала сколько а здесь хожу ой а вы знаете я хочу что спросить а вы не знаете вот с той стороны вот там вид на город э, на эту башню Газпрома там не никак... есть там такой как замок такой красивый стоит не замок я замок это понятно Л туда дальше центр, там да видно... вид это надо вон на горку подняться, оттуда, где подстанция, ага, ага. оттуда снимки можно Мы салют оттуда смотрим а, Вот, вот видите, там доски лежат? Да, да Чуть-чуть проходите и налево сразу поворот, там видно Ой, спасибо большое И по нему так видно тропу, ага. а все гуляют здесь мы... А <laughs> мы только по асфальту, а спасибо поняли. большое Все по лесу гуляют, а -а -а. Ну, там Пойдем шикарное. туда Шикарно, туда а -а -а пройдете, да, там да. по мазкам, все видно. Ой, есть. спасибо огромное вам, спасибо. А вы спасибо. откуда? Да мы из Токсова, но да. мы здесь гуляем, там нечего смотреть, у вас здесь только что-то ну, красивое. Я в Токсово, я всю жизнь прожил там. Там красиво на Кривуху выйти, потом к Северному склону. Ну, вот. да. Но... И на но нам здесь больше нравится. Здесь заасфальтированная дорога. Кстати, погода вот в этом году, как в 1969 я заканчивал школу в Токсово. Ага. а было солнце, мы на Кавголовском озере к экзаменам ага. готовились, загорали, на крыше там лежали. Во, погода была. И в этом году, похоже, повторится. Ты, значит, летом, предполагается, будет окей. Не знаю, как лето, но май вот разогревается. Ага. А, да, да, да. В мае редко сейчас уже купались. А, а раньше мы всегда в мае уже купались на Кавголовском. Серьезно? Всегда. Вот значит, климат, климат был лучше. Как климат. Да, мне мать тоже самое рассказывала. Да. Что раньше было лучше. Мамочка тоже Токсовская. Нет, мать из Петербурга. Мать из Петербурга. У нас здесь. Моя в Токсово живет сейчас. Живет, да? Да. Но сейчас здесь очень много по приезжало людей чужих уже. Токсово уже не то, как говорится. Да. Уже. Конечно. Уже все. Другая атмосфера. Вот здесь нам нравится. Ладно, удачи Спасибо большое, да. Всего доброго. Пойдем по экотропе. Да, да, да. Но я хотел человек там дом посмотреть. Нет, нет, мы выйдем. Это ага. ты знаешь, с этой стороны вполне ага. может быть. А, здесь что-то увидеть. Ну, вот видишь, разговаривали с хорошим человеком. Ага. Понимаешь? И он нам все рассказал. Как надо жить в ближайшие полчаса. Это очень важно. И тем более, смотри, какой здесь интересный вид. Я никогда не видел а его ага. участок. Это у да. них хозяин этого ага. дома. С этой стороны. Это интересно. Смотри, как интересно освещение. Вот там, да, за этим таким миленьким да, домиком да, да, да. там хорошо сосны освещены. Угу. Красиво. Говорит, все гуляют. Ну, Слушай, здесь такие доски, я бы не подумал, что здесь что-то к чему-то может привести эти доски. Но мне сначала показалось, что он это немножко...